Всем при... Всем привет! я Хочу показать, как правильно ломать блоки.. Блок сломать Майнкрафт. Это Java версия. Версия Java. Сегодня я покажу вам, как сломать блок в Майнкрафте. Это версия 1.6.5. 1.6.5 ой 1, 16, да, сейчас я сломаю блок и вы все увидите вот и все мы сломали блок всем спасибо за просмотр всем удачи всем пока